Доброе утро, как вы видите, идет дождик, дождь будет сегодня идти целый день, вроде даже завтра будет дождь, но при этом температура вчера была там 0-2 градуса, это декабрь, а сегодня поднимется до там 12-13, несмотря на то, что дождь, ну, в общем, решил, что на статую свободы поеду, когда будет хорошая солнечная погода, вот, а сейчас дойду до метро и поеду в бруклин посмотрю что там ехать мне с одной пересадкой всего ну по времени порядка 50 минут так что думаю в любом случае надо по максимуму использовать время дороги на метро пришел снова овощной лавки лимоны четыре штуки за доллар там что у нас апельсины потом в общем доллар мандарин а мандарины да? мандарин 1.99. хурма он хурма два с половиной доллара в общем цены такие <с> не для нас ну и тут всякие томаты. В общем, 3, 2, 99 центов он ну, какие-то. В общем, коробочки маленькие. Перехожу с одной ветки на другую. Хочу показать, толки здесь вообще низкие. Можно украсть, а тут уже горит, Поет, всех бодрит. Итак. Вот мне надо на F. перейти. Время из э, 15.8. В принципе, рабочий день, понедельник. И ну, это центр. То есть там здесь, рядом. Вот. вот. Какие переходы? Так, так, так. Это вот один уровень. Мы спустились. Тут что у -то. нас? А тоже куда-то переход. Вот. Теперь еще ниже спускаемся. Все железное здесь. Все железное. Я вообще не знаю, как такие конструкции под землей все это держат, потому что там такие огромные здания. И вот мы видим, что... Вот, Надеваем дебюшон. И... Смотрим, куда мы вышли. Ну, вот он тут пробки тут скипит кипит метро кстати очень спокойно меня это очень очень порадовало и вот это уже все груп за спиной вот. ладно пойдем гулять сейчас сориентироваться надо и пойдем а, в общем, зашел в кафешку рядом, не, не подалеку, не, не прям рядом с метром, но очень недалеко. что Макдональдс уже вчера попробовал, смысла нету. А, тут еще через э, улицу какой э, но думаю туда еще успею зайти на обратном пути сюда отсюда не буду. А нет, ну в любом случае не зайду но попозже. А сейчас решил позавтракать просто в какой-нибудь кофейшке. Смотрю тут сюда много американцев заходит. А, в общем тут э, кофе с от двух долларов, это просто яичница, два яйца, я взял вот буррито, такое вот, Чем называется кафе Блинки. «Блинки», и взял кофе с одним сахаром, в общем, там мне обошлась с 4,5 доллара и кофе доллар 1,25 доллара, по-моему. В принципе, тут более приемлемо, чем в том же Макдональдсе, мне кажется. Ну и сейчас попробуем, посижу, потому что э, за окном дождь, и дождь будет целый день. еще надо подумать, где взять зонтик, поближе, может плохо слышно. В общем, где-то надо купить, наверное, все-таки зонтик, хотя у меня есть капюшон, но все плечи влажные становится. Ну и все-таки пойду гулять. А что? Любая погода, прикольно погулять, мне кажется. Не всегда же должно быть солнце, в любом случае это классные ощущения. Мне кажется, с Бруклином именно такая погода у меня и будет ассоциироваться теперь. Так, в общем, покушал. Сориентировался немножко на местности. Сейчас иду туда. В общем, хороший бурито такой. Сильный жирный вроде то Ну, что там? Лаваш завернут. Лаваш завер, и яйцо. О, какой тоже видно, да? Бекон, специи. Все это. Ну, яйцо я имею в виду, пожаренное. Сиек хороший. Вот Готовится, нравится. Графинчик наливается. Готовый. Но, тут я смотрю, миграция такая же, как в Москве. Вот из этого района видно. Еще очень много народу идет метро. Куда-то едет. Вот. Ну, может тот же Манхэттен. Еще куда-то. Где-то видел чувака, короче, он с зонтиками, там их много-много. Я кушал, и же убегать. Ехал куда-то торговать. Вот. Тут, видно, это происходит. Поэтому, вот, все пошли, я пошел. Надеюсь, что меня видно. Я на этой капли, он уже весь мокрый. Вот, с зонтиком, вот, Такой, без зонтика лучше ну, хорошо. Вот такие вот здесь дома. Вот парадная группа. Вверху кафешка. А внизу вот, можно обратить внимание, прачечная Клинер. Ландри. Здесь. какие рамки ну, фото, а, рамки всякие разные наверху опять какая-то кафешка о тут наверное, магазин всякие мелочи I'm sorry, sorry. No. какой-то опять магазин арпакс кафе везде а вот он да, вот. Все равно американская архитектура, понятно что. Тут. Вот. И вот такая тут одностороннее движение очень много. Вот. Ну все равно украшают тоже вот деревья, пумочки. Я так понимаю, что это типа агентство недвижимости? потому что здесь вот э, пентхаус 5 миллионов девятьсот девяносто пять тысяч долларов а здесь вот сдается за одиннадцать тысяч долларов за месяц парк слов это вот за 3 миллиона пинхаус. Я не знаю что такое две с может душевой <laughs> что такое здесь одна душевая 3 спальни я так понимаю. В общем, вот такие цены. А, вот прикольный домик 1 миллион. Вот, 250 тысяч. Только не рублей, а долларов. Вот так вот можно. Что тут у нас еще есть? Вот, за 649 тысяч долларов. Брук. Это брокер. А, брокер номер, понятно. Я думал, район какой-то. А, Бруклин все да, Бруклин. Дамба это вот здесь прямо недалеко. Ну, спендер. ну понятно. что вот такой вот агент с недвижимости. Теперь мы знаем, какие цены. А цены, извиняюсь, за свой французский мандец какие. Какой-то, походу, китайское кафе, что ли, здесь, или что-то у нас. Висит или просто этот фонарик. Да нет. Вот китайская фирма матрасы, вот матрас фирм. матрас, вот матрасик 900 долларов можно взять. Так, что еще у нас здесь? Ага, кондитерская, Тут всякие вкусняшки тут ничего ну пойдем дальше, еще вот шоколад кондитерская очень. вон там Дед Морозики всякие у людей праздник наступает раньше, чем у нас вот горячий хлеб хот bagels можно тут Дрова. О, можно дрова купить. Интересно, сколько они стоят. Ну ладно. Супчик вот 6 баксов. Ну, на шашуки типа дрова. Ну, у них это не шешуки, у них они любят гриль. Вот, честно говоря, я видел искусственные, но ну, у нас в России продается а это натуральные. там самые натуральные. Я не знаю, ну украшение, бинок я не назову его, как по-другому, наверное. Но блин, они так пахнут красиво. Это елочный базар. Посмотрите, какие елки. Вообще. Это специальное оборудование, туда вставляется елочка. Hello! Очень красиво. Это я понимаю. Я бы такой с удовольствием привез бы домой, но увы. Это Бругли... Бруклин Хейтс Променад. В общем, по-русски это набережная. Вот тот самый мост, но его плохо видно. Я, конечно, сейчас к нему пойду. Ох, ты какой большой грузовичок. Поехал. На той стороне вот в дымке Это Нижний Манхэттен куда я собираюсь пойти пешком через мост вот через этот вот ну а сейчас не видно а, вот там в дымке как раз а, статуя свободы находится но ничего страшного мы ее еще успеем увидеть вот. видно наверное что дождь идет сильный вот тут вот тоже круто наверное жить ну, какие домики красивые вот такие вот детские площадки причем тут две детские площадки, одна с одной стороны вход, другая с другой стороны. То есть одна, наверное, принадлежит тому дому, а вторая общая. Это общая, а та принадлежит тому домику. Ну, как у нас обычный домик. Вот, заметил интересную штуку. Слышно, что ремонт. Видно, что внутри нету стен, но наружные стены сохранены. Временно удерживают большие конструкции. А внутри, наверное, будут делать, а внешний вид останется прежним. Очень интересно. Вы не поверите, но я даже не мог представить, что я могу быть счастливым, несмотря на то, что я промок весь до нитки. Хотя еще мне гулять, ну, наверное, целый день в любом случае, ну, буду куда-то заходить. Вот э, такое место нашел, тут типа пшеницы, тут какие-то камушки, дорожка. Это вот рядом прямо с мостом, я уже почти дошел до своего моста. Но просто я не знаю, блин, я уже не чувствую холода, хотя, кстати, температура должна подниматься, и сегодня днем даже до 12 градусов. Но вот этот вот мелкий-мелкий точно ну его так много. Ой. А что еще хочу сказать. Меня удивляет то, какие здесь широкие, во-первых, тротуары, широкие дороги. И дороги сделаны, ну то есть полукругом. Середина повыше, а края пониже. И вот вся вода, я сейчас покажу... Она по краям, вдоль бордюра стекает. Ну, очень это круто. Все работают. Не знаю, видно, не видно. В ночном дороге, там по себе, все Вся вода куда-то уходит. И это мне, конечно, нравится. О, даже, я вообще, то есть, не самое, наверное, такое, что-то место, просто гуляю и гуляю. Но при этом везде сделаны хорошие тротуары. Вот она ливневочка. Из нее вся Вот. Можно увидеть. все. Так, но ну это я понимаю, что это... Вот такой грузовичок. А понимаю, что это как раз въезд на Бруклинский мост, скорее всего. Пойду вверх. Сейчас... Знаем точно это мост манхэттена и сюда кстати многие приезжают чтобы сделать красивые фото есть, реально очень такое пересечение линий и можно обратить внимание что многие приходят сюда фоткать честно говоря я очень много обо всем этом читал видел но я специально не строю маршрут я просто иду и мы ну Прихожу в те места, куда надо. Это Дамбо, Домбо. Супер, красиво. Сейчас сделаю несколько фоток.